Теперь гипнотизер превращает машины и людей в союзников. Зажмите кнопку и отпустите, чтобы создать призрачную ловушку. Кажется, а я что-то... Я тебя... Доступ на остров монументов закрыт. Расходитесь. Всем рабочим, немедленно отправляйтесь на остров по аэротрассе. Аэротрасы. Это по которым на лотерею... двери. Вот этого бы я точно делал с места. Здесь живут большие шишки. А ты слышал, что этот тип сделал? А чего еще за ждать ждать? Фисройшин пляскивает их, как собак, сразу мертвой хваткой за горло. Ужасно. Пролить кровь сегодня. В такой день. А знаешь что? Давай-ка загребём всех, кто симпатизирует глаз у народа. Когда речь заходит об анархистах, слово и дело, считай одно и же. Я тебя прикончу! А теперь молись! Еще одна трасса. Если бы я мог приподняться, то достал бы меня. здесь ложный пастырь. Я вижу каждый грех на твоей душе. Фунда дни. Бинкертон. Алкоголь, Гаркур. И, конечно же, Анна. И теперь, чтобы расплатиться, ты пришел за моим агентом. Но не все долги можно вернуть, Букер. Ты меня не знаешь, приятель. Твое дело кровь, ты Витвик. А мое пророчество. Знаешь, почему эти люди готовы умереть за меня? Я видел их славное будущее. Что привело тебя в Колумбию, Букер? Передашь девчонку и долго будет прощал? Это закончится кровью, ты видишь. но с другой стороны, у тебя же ведь иначе и не бывает, где ты, там и кровь. Ты пришел увести моего Агнца с пути истинного, и помыслы твои темны, ступай же обратно в Садом. управление чтобы добраться до острова все хорошо я тебя не трону ладно Думаю, я смогу им прощать. Господь прощает все! Я? Нет! Я всего лишь пророк! Мне можно! Аминь! Аминь! Твою мать! Надо отсюда выбираться! Вот цераты! Еще бы чуть-чуть. Вот и он остров Мануэльта. Интересно, зачем ее тут заперли? Кто это? Они наблюдали за ней. Гардеробная. Туда и отправимся. сейчас не до этого это задание становится все хуже и хуже Вот зараза. Так, я справлюсь. Перестань! Может, хватит! Прекращай! Я ничего тебе не сделаю! Кто вы? Меня зовут Дэвид. Я друг. Я пришел вытащить не тебя дрожь. отсюда. Вы настоящий. Еще какой? Он уже здесь. Вам, вам надо уходить. Почему? Вы не должны быть здесь, когда вы... Минуточку, я одеваюсь. Я помогу тебе сбежать. Отсюда нельзя сбежать. Поверьте, я пыталась. Но невозможно быть таким нетерпеливым. Хватит. Как насчет этого? Что насчет этого? Это нам не поможет? Что вы?